всем привет привет с вами алиса и сегодня я хочу поделиться с вами обрядом или ритуалом как это назвать для снятия порчи с возвратом у многих людей с этим проблемы да у многих нету финансов кто-то не может обратиться кто-то не может себе найти нормального мага чтобы действительно могли помочь и поэтому я тут выбрала такой более такой бюджетный, который каждый человек может это сделать. Но опять же. Это обряд Не получится вам бесплатно да, Как многие просят меня А вы снимите с меня бесплатно да? А вам дар бесплатно дался И вы снимите с меня бесплатно Нет, бесплатно не бывает Даже если вы сами будете себя снимать Это не будет вам бесплатно Вам нужно будет для обряда Купить воск Купить травы Купить спички, если у кого-то нету. Купить иголочки. Да? Если кто, может, например, купить вот иголочки вот так вот для свечи свечу вставлять. Может, кому-то можно купить зубочистки. Тоже вот так вот разломать на да, и вот так вот вставить. Можно сделать одноразовую свечу, можно сделать двухразовую свечу. В любом случае вы все равно должны потратить деньги. Не может быть ничего в этом мире бесплатного. А чтобы добыть деньги, вам тоже нужно будет поработать, потрудиться, чтобы вам тоже заплатили деньги. Итак, для обряда понадобится воск. Обязательно натуральный воск, смотря какую будете вы свечу делать, одноразовую или двухразовую. Ну, покупайте, например, купите пол килограмма воска, или хотя бы, например, 200 грамм воска на одну маленькую свечу. Вот, затем вам нужно будет купить, можно в аптеке, можно собрать, можно у кого-нибудь, кто собирает травы, спросить, купить. Но вообще, лучше самому купить, чтобы меньше об этом знали. Траву. Шалфея, траву зверобоя траву горькой полыни это вам нужно будет для свечи то есть для изготовления свечи также вам нужно будет купить масло чертополоха или сделать самому чертополох это по медицине называется расторопша купить вазелиновое масло Купить траву расторопшие, подогреть хорошо вазелиновое масло, довести до кипения, насыпать туда траву и оставить дня на 3, периодически взбалтывая. И у вас получится масло чертополоха. Это нужно будет для обмазывания свечем. Вот. Я покажу. Я, например, изготавливаю вот такие вот большие свечи. То есть выливаю. У меня есть такая форма и я выливаю. Я делаю их фиолетовыми, потому что фиолетовый усиливает. А вообще в основном я добавляю черную краску. Я вам потом покажу, как можно быстро и бюджетно, если у кого нету формы, изготовить свечу самому, своими руками. Я делаю вот такие большие. Естественно, делю я их на 6 раз. Вот смотрите, такая большая свеча. Внутри тоже есть травы. Снаружи я тоже обмазала маслом и посыпала травами. Вот, и воткнула иголочки, чтобы можно было вот так поставить, зажечь, прочитать, значит, заговор до иголочки. Это будет один, одна чистка, одно снятие, потом вторая. И так мы делаем, например, 6 дней. Вы можете сделать на один день, вы можете сделать на 5, вы можете на 8, как у вас хватит. Но я советую свечу делать толстую. Толстую свечу, потому что за один раз в любом случае вы все равно порчи не снимете. Вот, сейчас я вам покажу, вот, одену перчатки, вот, я тут растопила, растопила вот воск, добавила черной туда краски, и сейчас я покажу, как можно это спокойно, без всяких форм, без ничего сделать себе свечу. Когда вы будете растапливать воск, вот смотрите, он, он будет очень жидкий такой, сейчас он, видите, какой вот такой вот мягенький, да? Вы туда, значит, бросаете травы. Вот три травы я соединила, в ступке измельчала, можно в кофемолке. Вот тут три травы. Когда вы сыпете одну другую траву, траву и смешиваете, говорите, «Трава с травой соединяется, против нечистой силы объединяется». Теперь вы кидаете траву в горячий воск, но ну, я уже туда кинула, не буду еще кидать, и говорите, «Травы с воском соединяются, против нечистой силы объединяются». Как сказала, «Так тому и быть». теперь можно взять вот так вытащить воск Здесь уже уже собрался если у кого нет краски можно купить просто черные восковые свечи как я вот сделала да вот фитилек от этой черной восковой свечи можно не выбрасывать, можно еще раз использовать. Вот такой воск мягкий. Ну, Черные свечи окрашиваются, и желательно, конечно, бы делать это в перчатках. Вот так вот немножко я возьму. Вот, сделаем вот так вот и шариком соединим, тоже холодная, сыпется, да? Так здесь надо, чтобы не липло, помазать маслом. Тоже немножечко разогреется, вот так вот и возьмется. Я сделаю такую небольшую, вот даже возьму фитилек от свечи, можно еще, например, взять щепоточку и еще сюда вот так насыпать траву, так вот завернуть, то есть и делать вот так вот просто просто своими руками вот так свечу, да потом отрежем лишнее, все. Вот это получится такая вот свеча на один раз. То есть это. Сделаем ее так, чтобы она стояла. Так ровненько. Можно ее так покатать. Можно руками. Вот, все, свеча стоит. Вот смотрите, одна, на один раз, на одну чистку свеча у нас есть. Сейчас я возьму ножницы и отрежу хвостики. Так вот, вот так хвостик отрежем и внизу вот так отрежем хвостик. Все, вот свеча у нас стоит. можно сделать квадрат вот тут по площади можно вытянуть все главное чтобы она стояла чтобы вы могли ее поставить в блюдечко возьмите блюдечко какое-нибудь ненужное или что-то железную какую-то подставку поставьте все свеча готова пусть а вот например она остынет немножко застынет хорошо не надо ничего выравнивать Теперь обмазываете маслом свечу, вот, а потом посыпаете так обильно, посыпаете травой, вот так, все, можно так вот посыпать масло, прямо так вот руками сделать, вот, все, можно здесь сверху еще посыпать, все, все, свеча для снятия порчи готова. То есть одноразовая если у кого есть форма выливайте вот такие большие или поменьше ну делайте главное чтобы они были толстые то есть объем потому что все равно нужна сила сила чтобы снять на фитиль можете взять просто нитку из хлопка вот втыкать вот можно вот разделить на два раза так прекрасно втыкается зубочистка то есть на два раза Горение этой свечи будет долгое, поэтому можно на два раза разделить, то есть два дня подряд. Вот так, свечу я вам показала, как делается свеча. Теперь остается... Так, все, сам заговор. Вот, смотрите, так я положу свечку, так... Или вот такую вы делаете. Сейчас так, Теперь я вам дам заговор. То есть объясню немножко. Желательно порчи снимать на убывающей луне. Это я так советую. Обычно я советую начинать пятницу, суббота, воскресенье. Как считаю, что это такие более хорошие такие дни, именно для снятия порчи, но только на убывающей луне. И желательно снимать до заката солнца, после обеда, чтобы это было и чтобы не темное такое время. Вот, теперь значит так, что еще? Ну, естественно, чтобы вам никто не мешал, когда вы будете делать эту свечу. На свечу у вас тратится ну, где-то, наверное, полчаса времени. Вы быстро сделали свечу, обмазали ее, поставили, все, тут же обговорили и сели. Если, например, вы хотите порчу снять со всех членов семьи, значит, поставьте фотографию. Поставьте, значит, фотографии возьмите стакан, Возьмите стакан, вот так вот поставьте, значит, свечу. Стакан возьмите и поставьте вот так вот фотографию. Ну, Где-то сантиметров 20 вот так от свечи. Члена семьи, которого не будет у вас, например, дома в данный момент. Все, вот так вот. Фотография должна быть свежей во весь рост. И чтобы руки и ноги не были скрещены. Это обязательно. Вот. После обряда, после обряда, когда вы сделаете это минимум, вы должны сделать семь чисток. Минимум. После этих чисток обязательно пойдите на природу. С собой возьмите горсть пшеницы или горсть зерна, которая может прорасти, и высыпите на природу. Именно на полянку, на какую-нибудь, где бы вот эти семена могли прорасти. И скажите с благодарностью. Опять же, чтобы не было для вас этого бесплатного. Нету маги, ничего бесплатного. Даже если вы сами будете проводить обряд, все равно вам нужно будет купить ингредиенты. Все равно отблагодарить Вселенную, отблагодарить Матушку-Землю за за то, что она вам помогла в снятии, вот это тоже не забудьте, это касается всех, да, и тех, кто мне пишет, просит помощи, а платить нечем, ну, такое не бывает, пускай даже какой-то дар достался там мне от мамы бабушки но это не говорит о том что я должна его разбазаривать и за свои же средства и за свои же деньги идти и для вас покупать свечи воск и это делать этого я не должна делать и вы вот это тоже должны понимать что если вы сами будете делать вы сами должны это будете купить за свои деньги это обязательно вы должны все равно сделать баланс, то есть обмен энергией не может, но ну нету ничего бесплатного. Это не я придумала, это так оно есть. Должна быть гармония. Да, во всем должна быть гармония, и во всем должен быть баланс и именно и энергии, и там, и материального абсолютно все. Вот. Так что все должны понимать, что за все надо в этой жизни платить. Я уже повторяюсь несколько раз. Ко мне на почту приходит очень-очень много писем и просят помогите, помогите, помогите, оплатить нечем. Так вот, я вот и решила, выставляю вам обряд, то есть обряд действенный. Если вы все правильно сделаете, он вам поможет и довольно-таки хорошо поможет. И я жду от вас отзывы. Обязательно после этой чистки напишите, что у вас произошло. В какую сторону у вас пошло улучшение в первую очередь по финансам или по здоровью или в личной жизни. Обязательно я жду от вас комментарии. Обряд этот вам обязательно подействует. Берите и пользуйтесь. Теперь я вам хочу прочитать заговор. Именно заговор, который нужно будет наговаривать на свечу, которую вы зажигаете. С этого часа, с моего наказа, силою огня, отнимаю, перечисляйте имена, все порчи, проклятия, наговоры, заговоры, видовством, колдовство, порчи рунические, порчи вуду, порчи кладбищенские, и все назад отправляю». И все назад отправляю, и все назад отправляю. С этого часа, с моего наказа, силою огня убираю с, перечисляете имена, все беды, все сглазы, все ненастья, всех чужих дорог несчастья, все перездоры, все людские разговоры, болезни». Все снимаю и назад отправляю. Все снимаю и назад отправляю. Все снимаю и назад отправляю. Как сказала, так тому и быть. Ключ, замок, язык. Снято. Заговор читаете семь раз подряд и читаете таким голосом, что действительно вы хотите снять, то есть такой голос. Даже я не знаю, как объяснить, какой голос, но не таким. Голос должен быть вообще уверенным. Вы читаете это уверенно. Также вы можете читать на себя, и также вы можете читать и на членов своей семьи. Но обязательно не забудьте потом поблагодарить Матушку-Землю и отвезти семена. Или можете купить какие-нибудь цветы и высыпать на какой-нибудь газон, чтобы они потом взошли и проросли. Или пшеницу, или еще какие-то зерна. Можете газонную траву купить, ее рассыпать по газону, чтобы она взошла. Ну, если даже в зимой, и у вас сейчас, вот у кого есть снег, если вы это будете делать именно зимой, и у вас такие снежные сугробы, возьмите просто, налейте даже, ну, литра три воды, Крана, вы же за воду платите деньги, вода у вас-то платная, вы же заплатили за нее. Возьмите воду и просто вылите в землю и скажите с благодарностью. Это тоже будет благодарность. Так, ну вроде бы я все сказала, да? Вроде бы все показала, рассказала, но если кому-то непонятно... Вы пишите в комментариях, спрашиваете, я обязательно прочитаю комментарии, отвечу на все ваши вопросы или подскажу, если что кому-то непонятно, я это все разъясню. Так, для меня-то вроде понятно, я это все объяснила и рассказала, для меня это понятно, но бывают люди, которые, ну, непонятно, вроде как и говорю... Нормально. Но некоторые люди не понимают. Я-то знаю эту уже работу и эту систему. Поэтому я, может быть, что-то автоматически и не договорила. Поэтому задавайте вопросы, пишите комментарии. И я желаю вам всем удачи в проведении обряда. И чтобы у всех, у всех, все-все-все хорошо сбылось. И желаю, чтобы люди постарались успеть сделать чистки в этом году чтобы следующий год у них был очень-очень хороший. Ну и вообще, чтобы проводили чистки, чтобы у всех всегда было хорошо, чтобы все были живы и здоровы, чтобы у всех был достаток. Желаю во всем успеха, проведения обряда. Пишите. Жду ваших отзывов. Всем пока. С вами была Алиса.